Здравствуйте, тесты на повестке дня LAND SPECTRUM в талии 95 На мой взгляд, вот 95-я талия, это и не прирайт еще вообще вовсе никакой И это такая вот именно, наверное, либо универсальная, либо скитурная лыжа Ну, я их не понял вообще, на мой взгляд, это на сегодняшних моих тестах Это лыжа коричневого цвета, такой коричневый костюм Я их не понял вообще и не вкурил ни разу же, которые ни одного поворота, у них нет такого, на котором в них хорошо И который ты понимаешь, что вот там можно что-то поискать интересного на них На коротком повороте они не держат ни черта вообще И кантовой хватки у них не хватает, торсионной жесткости явно не хватает Они уходят, четко срываются, притом срываются неплавно, а рывками То есть держат, держат, потом бах, провалились резко на длинном повороте у них вообще явно проблемы со стабильностью откровенно, они гуляют так, что вообще просто страшно ехать на них. И при этом их грузине грузи их. Начинаешь грузить их, они начинают хвататься куда-то уходить. Разгружаешь их, их болтает и мечет. Закантовка, незакантовка, чихает. То есть, загружаешь их проскальзыванием, они проваливаются уходят мимо вообще куда-то в помпасы. Ну, это какой-то кошмар, атосадомия, я вообще не понял. Этих лыж, зачем они нужны? Но ну, для скитура, не знаю. Как бы, да, они легкие, вот вопросов нет. По массе нет вопросов у матросов. Ну, как-то вот не знаю, в общем-то, наверное. Может быть, может быть, но опять-таки. А если заскитурил ледяной ковуар, это там узкое, и надо залет цепляться эффективно. Ну, как, как ими цепляться, не понимаю. Канты при этом ухоженные, точенные лыжи в хорошем состоянии, новые. Я вообще, ну, кататься на них я больше не хочу, честно говоря, думать о них не хочу. Но вот они как кисель, вот я сейчас в руках держу, они как кисель дрожат. Отвратительная лыжа, весь пузо в борьбе. Ни на средней, ни на большой скорости, ни на малый, никак вообще ничего. Единственный у них плюс, они очень легко управляются, вообще элементарно поворачивают. Ну а так как еще исходят 32 дуги постоянно, так и вообще столкнуть с траекторией в любой поворот можно легко. Ну, в общем, отстойная композиция, пойду их скорее сдам, чтобы забыть о них как о страшном сне. Возьму другие, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте все. Всем пока и удачи.